Друзья, всем привет, я это сделал и на самом деле это было не так и сложно, главное захотеть и Это сделал не только я, это сделали мы все, наша команда, мы Ура! это сделали И посмотрите, как это было, как мы готовились Ребят, Бастильные вы что, что, вы страх страх заедаете, запиваете, да, да, вот туда нам сейчас, вот туда. Небольшой обвалчик был, но мы его не успели заснять. На самом деле, мы заехали в соседнее кафе, оно называется «Сова», но так прикольно здесь, между прочим, классно здесь. Ну, приехать, возле речки посидеть, просто такое красивое ландшафтное озеленение, ну, нормально. Вот такая у нас подготовка идет. На самом деле, чем меньше готовишься, тем меньше, собственно, страха. Но самое интересное, сейчас начнется, конечно, наверху. Припарковали тачку и. Ой! ну как это? А, <соспорядок> а вообще галя! Ты, ты, ты, ты Привет, же бросил курить <соспорядок> <соспорядок> <соспорядок> Покупаем входной билет, стоит полторы тысячи. Полторы тысячи ну, надо, стоит взгляд. одной билет. Ну как вы, ребята, О-о-о! <соспорядок> можно здесь и чуть потренироваться пойдем чтобы не бояться ага. очень красиво здесь красиво друзья если честно я пока не осознаю сувениры бар мост аттракционы веревочный парк и туалет если вдруг кто-то решит наложить штаны то сначала через туалет ну как вы, ребят, ну что, что, осознаете? Нет, или Я еще пока нет? Я пока не осознаю. А вообще, Я по пока не осознаю. В О, да. Смотри, парня, парня, нормально, смотри, как держится. Классно. Это панорамный ресторан. Но мы сначала решили, что сначала пофоткаемся, да, Жан? Да. Жанни, это за дизайном только к Жанне. И вот оно. Дух потихоньку начинает захватывать только посмотрите это кажется 70 метров если я не ошибаюсь ну а нам-то нам-то 207 ребята вперед! У -у -у -у. на кассе нужно обязательно зарегистрироваться смотрите короче здесь написали вес а вот здесь написали номер 7-2. То есть отсидеться вообще никак не получится. Жан, да, не получится отсидеться. Никак. Друзья, вот сейчас я осознаю реально. Леша говорят, это счастливая обувь. Летная специально. Что, коленки трясутся, нет? Да. Жанна, ну как ты? Давай, давай, крепись, нормально все. Сергей, как эмоции? Как? Эмоции Подис... наскаливаются. Ну, Еще несколько минут, и мы прыгнем в на зло как назло, меня последним. Меня просто заставляют ждать и нервничать. Жанна, как ты там? Давай! давай Погнали! Чуху! Давай, давай. Погнали. давай. Чу Ой, инструктаж, пятьсот камер снимает Алексея. Давай, давай. <сёк> настроение? Вообще огонь. Сейчас я прыгну, как птица полетит. Как, хита, как я всегда говорил на просьбе, на что я хочу, как птица лететь. Да, да, да. На космосе, на самолете. Или вообще без самолета ты говорил, помнишь? Да. Леха, ну скажи что-нибудь, а! Ну что, мечта, можно сказать, всей жизни, которая Верега, появилась только да вчера. Нет, она нет, появилась нет, только вчера, нет. а сегодня она уже осуществляется. Маленькими шагами на самый-самый край, сейчас. Серега! Подходим, подходим, подходим, подходим. еще чуть Сначала подходим, сейчас. потом отсюда фоткаемся. Еще 2,2 сантиметра. Прекрасно, правый обзор, правая фотокамера. Здесь! Есть! Ребята, дай чуть-чуть шуму! Есть! 5, 4, 3, 2, 1, давай! Давай, 3, оп! Это капец! Еще раз! Осознание! только вчера. И сегодня я сделал это. это кайф. Это очень круто, друзья. Это очень круто. Спасибо всем, кто меня поддержал из группы. Огонь! Супер! Великолепно! День! Вообще никакого труда не составило. Да, понятно, никакого да, труда! Ставься, Давайте Давай, Краткий обзор, как это было. Было просто супер! Как впечатление? Как? Как? Как? Я сделал это! Ну что, впечатление невероятные, а да, друзья? Футболки подарили. Футболочки подарили. 2000 рублей за фотографии.